Ребята, а у нас намечается конкурс на целую тысячу рублей. Условия максимально просты. подписаться на всех спонсоров в описании, некоторым там надо будет поставить лайк под последнее видео и написать комментарий под этим видео, что вы все выполнили. Желательно, чтобы в комментарии была ссылка на любую вашу соцсеть для связи. И да, самое главное, что у вас должен быть открытый профиль. Победителя скажу в следующем видеоролике. Ну а мы погнали. Да, дорогие друзья, я не снимал эту рубрику целых полгода. Но у меня была положительная причина. Эта рубрика просто не набирала просмотров, и зачем мне это было снимать, я не понимаю. Но я все таки немного изменил эту рубрику. Ну и что ж, по ту сторону экрана мистер Кошник, и мы начинаем. Но этот комментарий мне показался самым правдивым. Да, это новая подгруппа для победителей, новый значок, да, ребята. И давайте покайфуем от музыки. Иванову я хочу сказать спасибо, он не постеснялся и выразил свою точку зрения, именно поэтому он становится самым креативным в этом месяце. И мы даем ему значок. Ну а вот и самый смешной комментарий к нам подкатил. Конечно же мы дадим ему значок. И Слава Иванов, спасибо тебе за комментарий. Это вот мой самый любимый комментарий. Ну тут даже слов не надо говорить. Есть сердечко в комментарии, значит сразу мой любимый ставим ему сердечко и слушаем музыку. Поставьте под этим видео лайк Я очень старался над ним Я вновь вернулся за микрофон Попытался возродить старую рубрику Хотя не знаю сколько нет она или нет Ну вот подошел к концу Девятый выпуск лучших комментариев Ну и всем покидос Это был новый видос И всем пока А с вами был Кофе